Приветствую, мои родные! С вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для скорпионов. И я хочу напомнить, что данный гороскоп, несмотря на его точность по вашим же откликам, он общий, а вы всегда можете заказать индивидуальный гороскоп на неделю, где вы получите... Точные, четкие рекомендации на каждый день недели в таких сферах, как отношения, финансы и здоровье. Или вы можете заказать на каждую сферу отдельно прогноз на месяц, где также на каждый день вы получите точные детальные рекомендации. Для того, чтобы ознакомиться с примером гороскопа и заказать его, вам необходимо перейти на наш канал в YouTube. Нажать на кнопку «Подписаться» и под этим видео вы найдете ссылку на примеры гороскопов. Заказывайте для себя индивидуальный гороскоп, и вы всегда будете точно знать, что вас ожидает на неделе или в течение месяца. А сейчас общий прогноз для скорпионов. У вас на этой неделе будет много текущих забот и хлопот. Старайтесь решать вопросы сразу, не откладывая в долгий ящик. Однако дела, связанные с просьбами других людей, лучше пока приостановить, ввиду того, что они могут привести к осложнениям. Это неудачное время для новых знакомств. Возможно, вам придется столкнуться со случаями отказа людей в ответ на ваши просьбы. Также вам будет трудно получить доступ к интересующей вас информации. С другой стороны, это удачное время для профессиональной деятельности и роста доходов. Благодаря повышению уровня работоспособности вы сможете долгое время работать в напряженном темпе, не чувствуя усталости. Хорошо посидеть на легкой диете тем, кто мечтает сбросить лишний вес или в принципе оздоровить свой организм. Диета в сочетании с физическими нагрузками позволит вам быстро избавиться от нескольких килограммов лишнего веса. Теперь, что касается отношений. Влюбленные скорпионы на этой неделе могут с огорчением отметить падение градуса чувств, но это не значит, что пора констатировать смерть отношений и ставить на них жирный крест. Скорее всего, ваш роман просто вступит в другую фазу. Если привязанность не слишком прочна, на горизонте может появиться кто-то третий. Например, ваш бывший коллега по работе или человек, который когда-то оказал вам услугу. Ваше личное влияние на ход любовной истории окажется наиболее сильным в первой половине недели. А теперь, что касается финансов и карьеры. Скорпионы на этой неделе будут удачливы в деньгах. Главное не лениться и активнее включаться в работу, а выгодных заказов и иной работы будет у вас предостаточно. Также вы сможете успешно применить на практике технические новинки, от чего может резко вырасти производительность труда. В конце недели могут быть осложнения в деловых контактах и поездках. Старайтесь самостоятельно решать вопросы, не полагаясь на поддержку со стороны других людей. Ну что, мои родные, вот такова будет эта неделя. Я уверена, что она у вас пройдет еще лучше, чем я рассказала, потому что ну, мы всегда надеемся на лучшее, правда? Конечно же, вы всегда можете нам сказать спасибо в виде лайка и лайка. Поделиться с друзьями репостом для того, чтобы много-много-много людей могли узнать полезную для них информацию. Не ленитесь нажимать на кнопочки лайка, репоста и подписаться на наш канал, ведь мы же не ленимся для вас писать прогноз и записывать его каждую неделю, поэтому давайте немножечко будем обмениваться энергообменом. Конечно же, обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что вы тогда в числе первых будете знать о выходе нового видео и самое главное, прямой эфир, на котором я отвечаю на ваши самые больные вопросы. Я говорю вам на этом до свидания. С вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей. И, конечно же, обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока.